Я водитель трамвая Я таких мастер дел Я от края до края Никаких беспредел И свернуть не могу я и прибавить газку У меня строго время, я иду по кольцу Миллион пассажиров, да, я многих катал Без билетников помню, я их сразу узнал Да и этого помню, да и вроде не пьет Но вот только вот так как сядет, так сразу заснет Я люблю пассажиров и трамвай Если хочешь поехать, не зевай Это вам не такси, и метро. Покажу так, чтобы вас протрясло. Я люблю пассажиров и трамвай. Если хочешь поехать, не зевай. Это вам не такси, не метро. Покажу так, чтобы вас протрясло. А еще я вот случай запомнил один, Выбегал из подъезда один гражданин, Выбегал в одно время и очень спеша, А я думал, успеет и трогать пора. И однажды, случайно, дождливый был день. Выбегала с подъезда знакомая тень. Он бежал до вагона и впрыгнуть хотел. Перед носом закрыл я и сказал. Не успел? Я люблю пассажиров и трамвай